Начинается второй тайм. Титан Металур 10 Десятый год. Второй состав. 2-1. Металл проигрывает. Первый гол забивает Арсен. Второй гол забивает Корабель. Во втором тайме вышли. Ваня играет. Матвей, корабель, Арсен, Никита и Макс на воротах, Арсен первый на мяче. будет. А Никита, Никита пробивает надо. Тянет дома. Есть! Красавчик! Просто красавчик! Молодец! Красава! Забивает третий гол. Молодец! Так держать, ребята. Корбик. Опа! Спины. Игрок Митонуга. Сбил. Фу, дал свисток. Штрафные. Арсен на мяче пробивать пробивает поворотом, ах, на угловой, воротарь отбил мяч на угловой, Матвей идет подавать, не поняли друг друга, неправильно дал пас, мяч вышел, воротарь выхватывает мяч. ошибается, выбивает мяч, вот Никита подает. По ноге ударили. Напоминаю, счет 3-1. Титан Металлург выигрывает. сделаны после личного местного значения Вышел, вышел мяч, Металла, Титан будет мяч, Никита будет водить, на Арсенов пас, Арсена вводи, ну, Егор не понял, побежал нету в форму, Арсенов опять первый на мяче, иди, иди, иди, вышел мяч, Никита будет водить. Прямо в руки воротарю. Матвей, это плохой пас. Ну, за, ходи. Молодец, что. Молодец. Пошел, пошел, пошел, сам. Сам, сам, сам, сам. Давай молодец, молодец. молодец. по кате подкат делал. И того, если опять а вот. а бьет в ворота, ворот, на месте. Молодец, хорошо. Молодец. Подновиднее. Славик, Арсен первый нет, паса нету. Ой-ой-ой, какой удар! Какой удар был! Как, как хорошо не сыграли пас, но спасла Перекладина. Прям в девяточку, крестовину попал мяч. Да, да, Все в одно касание сделали красиво, конечно. Это будет мяч. Сильно надо вывести, сильно надо вывести. Это Но так мяч водить нельзя. Тем более возле своих ворот. Макс первый на мяче. Выкидывает его. А вот от Металла. Славик будет водить мяч. быстрее классно дал дать все ну кому ты отдал его толкнул так все мас первый молодец не успел ваня выбивает мяч клас арсенать первый, а там нету евро Забирает надо. Хорошо, на Егора опять не выйдет мяч. Мяч уходит в аут. Металл будет водить. Игроки все стоят на месте. Ну -у -у -у. на мячи, на мячи. Он наступил на мяч и упал. Нет. Он наступил на мяч и упал. Субтитры sure. сегодня везет. Ну, это спорт. 3-2. Напоминаю, счет Титана ведет. Второй тайм. И я поправил, потому что искривились. закончился. Ванька не расстраивайся. Не расстраивайся, все будет в порядке. Вышел в лаву. Макс выкидывает. Там никого из наших нет. Там Славка. Опа, вышел, вышел, вышел мяч. Славик будет водить. Ворота надо бить. свиньи. Хорошо. И Кирилл не смог перейти. Нет, не зашел Варапель Молодец, взял мяч, сразу выкинул все равно вороту, мяч опять от Артура, будет мяч. Кому дал? Кирил, ну что ты? Стоит, вытанцовывает, стоит, не танцовывает. Сзади игрок, никто не подскажет. Нет. И... Кирил, Кирил, пошел. Быстрее. Там букер. Нет, судья, судья, ну он же спину его толкал, ну толкал спину его. Ну, я на видео покажу, я потом на видео покажу. Я дал красную карточку, непонятно за что за то В спину толкали, не заметил ошибку игрока «Металла», но зато заметил, как... Нет, нет, нет,